Я работаю в онкологическом учреждении уже более 8 лет и прошла путь, начиная от медицинской сестры, постовой, перевязочной, процедурной, затем спустя 4 года стала старшей медицинской сестрой. Сейчас я работаю в должности главной медицинской сестры того же учреждения. И, честно говоря, только заступив на должность главной медицинской сестры, я стала задуматься над тем, что профессиональный потенциал наших сестер полностью не раскрыт и не реализован. У наших сестер свет Светлые головы, золотые руки, так почему они являются по сути исполнителями назначений и заполнителями в кавычках кучи журналов? Почему средний медперсонал демотивирован э, мыслить и выходить за рамки этих двух функций? Э, вопросы скорее риторические, но мы с неравнодушными коллегами ищем ответы и знаем в наших силах все изменить. О том, что в России назрела необходимость расширять полномочия медсестер, уже довольно давно и много говорится. И за минувшие 30 лет многие страны уже реализовали соответствующие реформы. В частности, в связи с ростом, по сути, эпидемии неинфекционных заболеваний, были пересмотрены профессиональные роли медицинских работников, среди которых самую крупную категорию составляют медицинские сестры. Во многих странах специалистам были переданы новые профессиональные полномочия по ведению пациентов с хроническими заболеваниями, состоянии ремиссии, по обучению пациентов самоконтролю, мотивации на непрерывное лечение и тщательное соблюдение назначенной терапии, а также решение рутинных задач, выписки рецептов, направления на исследование, анализы и так далее. Предпосылок для расширения компетенции медицинских сестер множество, вот основные из них. Одной из главных причин является развитие новых, мотивирующих развитие новых полномочий для медицинских сестер является повышение доступности медицинской помощи с учетом ограниченного числа врачей. Другая причина – обеспечение более высокого качества медицинской помощи, например, создавая новые должности что позволит обеспечить более интенсивное наблюдение и консультации пациентам с хроническими заболеваниями. Третьей причиной является способ сократить затраты. Делегируя определенные задачи от докторов к медицинским сестрам с расширенными полномочиями, может появиться возможность оказания тех же самых или даже большего объема услуг по более низкой стоимости. Кроме того, повышая качество медицинской помощи, можно сократить расходы на здравоохранение в дальнейшей перспективе, избегая ненужных госпитализаций и осложнений. И четвертая причина – это способ просто привлекательности профессии медицинской сестры, удержания сотрудников путем, путем увеличения перспектив карьерного роста и престижа нашей профессии. Для изменения функционального содержания сестринской практики в России уже много сделано. В частности, осуществляется подготовка персонала не только на уровне среднего, профессионального, но и высшего образования. Сестра-бакалавр – это именно тот сотрудник, который может выполнять сложные медицинские манипуляции, стать для пациента своего рода педагогом и наставником. С 2018 года медицинские сестры также вошли в процесс аккредитации непрерывно-медицинского образования – это еще один из мощных факторов поддержки специалистов в выполнении новых функций. Министерство здравоохранения э, ищет возможности э, повышения эффективности оказания медицинской помощи, расширяя полномочия и объединяя работников здравоохранения, включая полномочия медсестер в ответ на рост требований к медицинской помощи, что обусловлено старением населения и ростом распространенности хронических заболеваний, ограниченное количество врачей, а также ограничение бюджета. Дорожную карту, предполагавшую скорое появление новой организационно-правовой модели деятельности медсестры Минздрав, утвердил еще пять лет назад, однако по ряду причин все ограничилось лишь пилотными проектами. Глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике заявил, что уже в 2020 году будет реализована давняя инициатива ведомства по расширению функционала медицинских сестер. Но, Как мы знаем, пандемия COVID-19 несла свои коррективы, все силы брошены были на борьбу с COVID, но в то же время пандемия как раз таки обострила существующую проблему нехватки кадров и нехватки полномочий и опыта у медицинских сестер. Одним из шагов в 2020 году к попытке расширения компетенции медсестры все-таки был у нас приказ Минздрава от 11 декабря 2020 года об утверждении требований к организации и выполнению работы услуг по сестринскому делу. Пункт 4, которого дает возможности для наделения медицинской сестры более широкими полномочиями, при желании руководителя, конечно, что может препятствовать расширению полномочий медицинских сестер в России? Первое и самое важное – это профессиональные интересы врачей и сестер и их влияние на эти процессы. В России, как и в большинстве стран, противодействие работников здравоохранения является одним из основных барьеров в развитии более широких полномочий медсестер. Главная причина для противодействия врачебного сообщества – это потенциальная потеря некоторых видов деятельности, это обеспокоенность юридической ответственностью, а также обеспокоенность компетенциальности и профессионализма медицинских сестер. Чтобы снизить противодействие со стороны профессиональных работников здравоохранения, важна поддержка профессиональных сообществ. Сейчас, сейчас этим вопросом активно занимается Российская ассоциация медицинских сестер. Еще одним фактором является влияние законодательства и регулирование деятельности работников здравоохранения. Внедрение широких полномочий для медсестер потребует некоторых изменений в законодательстве и положениях, связанных с практической деятельностью. Ну и ключевым фактором успеха является способность системы образования и обучения, содержание и продолжительность новых программ обучения, и образование для практикующих сестер с расширенными полномочиями должно основываться на тщательной оценке новых общих и специфических трудовых функций. Может также возникнуть потребность в усилении модулей дополнительного профессионального образования, межпрофессионального обучения для врачей и сестер с целью их подготовки к тесному сотрудничеству и командному взаимодействию. В рамках подготовки к минувшему уже двадцатому году медицинской сестры Акушерки Российская ассоциация медицинских сестер внесла ряд предложений по расширению трудовых функций медицинской сестры в онкологии. Мы дали волю фантазии, ни в чем себя не ограничивая практически. Мы описали новые функции онкологических медсестер, и эти функции можно перенести на медсестер различных направлений. Мы разделили деятельность медицинских сестер на две больших сферы. Профилактика, скрининг, паллиативное лечение и обучение, продолжение лечения на амбулаторном этапе. И все то же самое практически, но в клиническом лечении, то есть в стационарном этапе. Основными направлениями деятельности медсестры после освоения образовательных программ в медицинском колледже, техникуме и так далее, по нашему мнению, должны быть психологическая, психосоциальная помощь больным, учитывая, что именно медсестра проводит 80% времени с пациентом во время лечения и образовательная работа с больными и их членами их семьи. Например, подготовленной медицинской сестре вполне под силу рассказать о профилактике рака населению. Также медицинская сестра вполне самостоятельно может проводить школы пациентов, осуществлять динамическое наблюдение, двойной контроль. Медицинская сестра просто обязана знать схему обследования до, во время и после лечения, уметь анализировать результаты, информировать пациента, повышая его приверженность к лечению. Опять-таки речь идет об обученной медицинской сестре, получившей специальную подготовку. Медицинская сестра должна информировать пациента о побочных эффектах химиотерапии, о питании во время химиотерапии. Но, например, во время э, проведения терапии не стоит есть любимые блюда, так как искаженное восприятие вкуса в момент проведения химиотерапии в дальнейшем скажется на вкусовых пристрастиях, как пример участия медицинской сестры. Следующая э, функция – оценка состояния здоровья пациента. Это, по сути, э, первый этап сестринского процесса, который пока не применяется на практике. Оценка состояния пациента – это непрерывный систематический процесс, э, требующий навыков э, наблюдения и общения. Включает в себя опрос не только пациентов, но и его окружения. Осмотр, э, анализ э, данных лабораторных и инструментальных исследований. Следующая трудовая функция, по нашему мнению, диагностика состояния здоровья и составление плана оказания медицинской помощи и управление симптомами. Это продолжение реализации э, предыдущей функции, но уже с оценкой симптомов, имеющихся в заболевании, и разработкой плана лечения симптомов, интегрируя фармакологические и нефармакологические методы лечения. Они направлены на коррекцию различных проблем, например, болевой синдром, делирий и так далее. При этом работа медсестры продолжается и после основного лечения пациента. паллиативная помощь и уход за пациентом в конце жизни с обучением окружения пациента. Также очень важным аспектом является документирование этапа лечения для облегчения взаимодействия между медработниками на разных этапах. Участие в реализации плана оказания медицинской помощи является основной трудовой функцией. Здесь мы уже говорим непосредственно об оказании медицинской помощи направлением пациента к специалистам интеграции сестринских вмешательств межпрофессиональный план оказания помощи опять же с необходимым обучением пациента и повышением уровня его приверженности к его же лечению идем дальше Следующий, следующая трудовая функция – оценка медсестринских вмешательств. Следует отметить, что оценка осуществляется непрерывно и включает сбор, анализ, вывод о реакции пациента на вмешательство с выявлением новых проблем и документирование результатов ухода. Следующий большой раздел трудовых функций – это оказание медицинских услуг в клиническом лечении. И первое – это услуги на этапе подготовки к лечению. Здесь опять же речь идет о сборе информации о пациенте и заболевании, но уже на этапе стационарного лечения. функции медсестры на данном этапе входят и назначение лечебного питания, и определение э, группы крови для дальнейшего оперативного лечения и трансфузии, подготовка пациентов э, к различным видам лечения с обучением и опять же повышением уровня приверженности. Следующая трудовая функция – оказание медицинских услуг уже непосредственно на этапе лечения. На этом этапе осуществляется наблюдение, управление симптомами, назначение симптоматической терапии с выявлением возможных или имеющихся осложнений лечения, а также оценка общего состояния. Для оценки всех перечисленных расширенных функций медицинская сестра должна иметь навыки и способности, которые могут включать, но не ограничиваются, способность решать проблемы, устные и письменные коммуникативные навыки, умение расставлять приоритеты, переориентировать пациента и персонал, способность работать автономно и совместно. Базовые навыки с компьютером эффективное соблюдение практики инфекционного контроля, навыки межличностного общения и навыки критического мышления, понимание основных принципов заболевания и его лечения. И резюмируя... Подводя итог, хочется сказать и напомнить, что медицинская сестра играет решающую роль в оказании качественной медицинской помощи пациентам. Переход от медсестры сегодняшнего дня к медицинской сестре расширенной практики – наше недалекое будущее. Правительство должно облегчить и поддерживать этот процесс, чтобы преодолеть все эти барьеры, предоставляя необходимое руководство, подключая все заинтересованные стороны, адаптируя законодательство и регуляторные рамки также предоставляя надлежащие материальные стимулы с целью создания должностей медицинских сестер расширенной практики, а также помогая финансировать новые программы обучения и образования с целью подготовки медицинских сестер, которые будут занимать эти позиции. Очевидно, чтобы что-то изменить, необходимо заручиться поддержкой коллег. и Надеюсь, наша работа кого-то убедит в необходимости перемен, кто-то услышит об этом в первый раз и задумается. Благодарю за внимание, коллеги.